Всем привет! С каждым днем в Петербурге становится все больше больных коронавирусом, и мы уже преодолели весенний пик. Вторая волна здесь, рядом с нами. У власти было несколько месяцев, чтобы подготовиться, но никто ничего не делал. Кроме рисования красивой статистики. В итоге уже сейчас в больницах заканчиваются места, а 12 октября начал работу временный госпиталь в Лен-Экспо. И это только начало. Средства из городского бюджета должны тратиться сейчас в первую очередь на поддержку населения, больницы и борьбу с вирусом. Но как бы не так. В этом видео я расскажу вам, на что тратят миллионы петербургские чиновники. Устраивайтесь поудобнее. Номер один в нашем списке комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности готовы потратить аж восемь с половиной миллионов рублей на онлайн-праздник в честь дня сотрудника внутренних дел. Это тот самый комитет, кстати, который летом топками выписывал штрафы за одиночные пикеты во время первой волны пандемии. А сейчас, видимо, в награду тратит миллионы на репортажи о рабочих буднях полиции и фильмы в духе «Три века на страже правопорядка». На праздник для силовиков пригласили лучших звезд российской эстрады. Жасмин, Заро, Александра Маршала, Елену Вайнгу, Вячеслава Бутусова, Дениса Клявера и Сергея Бурунова. Но вживую их даже никто не увидит, потому что их выступления будут показаны только по телевизору. Но это даже и хорошо, потому что, например, музейно-выставочный центр, который подчиняется комитету по культуре, собирается проводить праздничное патриотическое мероприятие с мастер-классами и развлекательной программой уже с личным присутствием. Потратит он на это 3 миллиона 600 тысяч рублей. А еще 2,2 миллиона он же выделил на ноябрьскую выставку про Херсонес в рамках культурного форума, которая, цитата, «призвана воспитать российскую молодежь в духе патриотизма и традиционных нравственных ценностей». Лично у меня гораздо больше гордости за страну возникнет тогда, когда городские власти поймут, что нужно не собирать массовые мероприятия в разгар пандемии, озаботиться о здоровье граждан. Но у чиновников другие предпочтения, например, сейчас они считают идеальное время, чтобы обсудить перспективы развития туризма. Участникам форумов и семинаров по этому вопросу оплачивают перелеты, трансферы и проживание в отелях минимум 4 звезды, ну и другие расходы. Самое вот время потратить 2 миллиона на конференцию по туризму на 120 человек с участием иностранных экспертов, которым оплачиваются проживание в пятизвездочном отеле или почти 600 тысяч рублей на обсуждение глобальных вызовов природного туризма на форуме в Сочи с проживанием в отеле Роза Розахутер. Ну и наконец, моя любимая закупка. Осенью в Казани и других городах России пройдет традиционный форум «Петербургский дневник». Его начали проводить много лет назад по инициативе Путина и его доброго друга, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. На участие в этом форуме Санкт-Петербургский госуниверситет планирует потратить аж 2,3 миллиона рублей. Большая часть этой суммы заложена на создание лакшери-условий для нескольких привилегированных делегатов. Ну а что такого в том, чтобы потратить 368 тысяч рублей на три билета в бизнес-класс до Казани и обратно, или заплатить почти 100 тысяч рублей на трехдневное проживание участников форума в отеле уровня не ниже 4 звезд в пешей доступности от Казанского Кремля. Для удобства в тех заданиях уже и бронь есть в Хилтоне, а в комфортабельный номер участника должен доставить автомобиль представительского класса с кожаным салоном и личным водителем, за которые 90 тысяч заплатить не жалко. Вот такие у чиновников Смольного приоритеты. Не наше здоровье, не ВЛ в больницах, а комфорт каких-то нескольких избранных делегатов. Да, наверное, вы скажете, что 5 миллионов туда, 5 миллионов сюда и ничего страшного, ведь от коронавируса они все равно нас не спасут. А я скажу вам, что считаю очень странным при дефицитном бюджете, который не позволяет обеспечить больницы всем необходимым, тратить деньги на бестолковые праздники и конференции. Я считаю, что всем, кто позволяет устраивать этот пир во время чумы, пора в отставку. И если вы считаете так же, регистрируйтесь на сайте умного голосования. Через год на выборах в ЗАГС Собрание и Госдуму мы вместе избавим город от монополии «Единой России».